Здравствуйте, дорогие друзья! Такая тема – психология и гормоны. Очень важная тема, потому что, когда вы звоните врачу психологу на консультации вы ждете что мы поможем вам просто прочитав какую-то мантру или соответственно как заклинание да там условно вам врач говорит вы здоровые и вы здоровые. но на самом деле это так не работает конечно же и для того чтобы качественно лечиться во первых нужно также иногда сдавать анализы крови потому что очень часто ко мне обращаются люди говорят доктор у нас Панические атаки, наверное, нужно записаться на прием к психиатру или как-то лечиться, что нам делать. Получается, что э, причина панических атак – это тереотоксикоз, То есть, повышенное содержание тереоидных гормонов в крови может быть в результате того, что у вас новообразование щитовидной железы. И получается, как только мы это дело выравниваем, выравниваем гормональный фон, все, о чудо, вы здоровы и никаких панических атак. Точно так же и бывают много-много разных причин, которые мы, как медицинские специалисты, должны проанализировать, истинное ли это только психологическое нарушение, или, возможно, это целый комплекс, включающий в себя психологию, и какие-то эндокринные, допустим, нарушения, да, которые у нас есть, так или иначе, в нашем организме. Также на психологию, как я вам говорил, может влиять микробиота. Вспоминаем о том, что микробиота, тонкого кишечника, она расселяется, да, и по всему кишечнику в итоге, если там находим патогенные микроорганизмы, и также, соответственно, микробиота наша влияет на работу нашего кишечника, нарушает его работу. А теперь вспоминаем про серотонин, то, что основной объем серотонина вырабатывается в кишечнике. Вот вам и связь с эндокринологией прямая. Таким образом, получается, что Иногда, даже больше, как правило, зачастую, если вы хотите поменять себя, сделать свою жизнь более качественной, да, то нужно подходить комплексно к решению вопроса, а не ограничиваться только на психологии. Я вот сейчас только что-то послушаю про нарциссов, что-то подчитаю и все у меня получится, все у меня наладится с самим собой, и не надо никаких таблеточек пить, и не надо лекарств, а только вот надо поговорить. Такое бывает. Только если вы лечитесь у многочисленных домохозяек, которые снимают видео про свой опыт там, с мужем, я не знаю, с бабушкой, с дедушкой. Но если вы обращаетесь к врачу, вы можете зайти на канал того же Тетюшкина, например, да, это потрясающий врач-психиатр, вот, который, соответственно... Ведет также своих пациентов, рассказывает много клинических примеров и так далее. И получается, что, ну, посмотрите, он точно так же лечит и фармакологические, они могут сдавать какие-то анализы, он направляет также к эндокринологам. Также я, я по первому образованию, являюсь врачом-эндокринологом, и повышение квалификации у меня было по клинической психологии. и Сам выбрал, сам заморочился на этот наш эндокринология. Напрямую, как вы видите, связана с психологией. Поэтому, дорогие друзья, суть этого выпуска о том, что если мы решаем какую-то проблему, мы ее решаем комплексно. Договорились, запомнили, записали. С вами был Кравцев Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье.